Now it's been more than five years since the chess world has seen a decisive game in the World Championship. That's hardly your fault, but was there a time today when you were up the exchange where you thought you might end that streak? Well, first of all, since there is anniversary, okay, it's time to celebrate, yeah? Well, uh, but I mean, okay, I was quite sure that today's game will will be decisive because I think I just um, mixed up things in the opening and did it pretty badly, so basically, you know, the opening part, the opening stage you played Uh, to put it mildly on a beginner level because you shouldn't uh, um, normally you shouldn't do what, what I did but somehow you know after this F6 Bishop F6 I'm not losing by force uh, at least as it seemed to me probably I, uh, probably I do but <laughs> uh, I had some slight hope that I'm not going to be crushed and then okay I think with 95 uh, he just blundered really badly and well uh, I'm, I'm not sure so it looked like it's already very promising for me but uh, I think he uh after he uh, plundered this exchange he started play to play very resourceful and uh, i noticed that in your first three wins against him albeit those were many years ago he sacrificed the exchange in every game and once he actually sacrificed the exchange twice today he did the same is that just a quirky thing based on a small sample size or have you picked up on this in your research no yesterday he just blundered so it wasn't sort of a sacrifice but Uh, I mean, uh, yeah, but the game was where I uh, was really curious. I think uh, people who uh, root for one of the players, I think uh, they experienced all these uh, up and downs Yeah, But uh, speaking on this uh, exchange sacrifice tradition, <laughs> well, it's, it's hard to comment on that. And finally, uh, this world championship has no increment. Did that uh, impact your play in the first time control at all? Because it looked like uh, you were playing some moves quite expeditiously. Ну, конечно, это, знаете, как бы, знаете, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как ожидает нас, и главным вопросом являлся, чем же порадует нас Магнус Карлсон в первой в своей «Белой партии», какой ход он будет пропагандировать. Ну и, в общем-то, интересно сложилось все с самого начала. Магнусу удалось зацепить Яна в каталонском начале. Не так часто можно увидеть… В репертуаре Яна именно этот дебют чаще, все-таки он был склонен к построению Грюнфельда, но, тем не менее, видно, что подготовился он достаточно неплохо. Однако, вот в такой табе после хода модного Б5 Магнус сделал ход конь Е5 и задал конкретные вопросы, что же подготовил Ян. Здесь у черных масса ответов, и один из них C6. После определенного раздумия Ян решил защищать Бастиона именно таким образом, предлагая забрать на C6. Таким вот образом, конечно, черные получали бы достаточно достойную игру. Но у Магнуса были другие планы, и он, естественно, сыграл а 4 и после конь D5 возникла острейшая борьба конь C3, после чего... Кодом F6 определилась структура, который у черных несколько прослабилась пешка на E6. но ну, И несмотря на лишнюю пешку, здесь хорошая компенсация в белых. То есть это, очевидно, игра на 2, на 3, не знаю, может быть, еще больше результатов. Тем не менее, последовало следующее. Ферздеси вот таким вот несколько неординарным способом защитил пешку на b5. И после e4 возникла первая критическая позиция, который черный конь отправился на поле d3. У белых мощнейший центр. Но в то же время мы видим, что фигуры черных пока еще не развиты. И в этом и заключается активная компенсация белых. Но смысл игры белых в том, чтобы играть именно... Очень быстро, активно, ни в коем случае не стоять, не наслаждаться вот этими красотами, потому что эти красоты могут впоследствии очень быстро закончиться. Достаточно черном развить слона на b7, провести ход a6, и затем после хода c5 произойдет просто-напросто развал позиции. И поэтому у Магнуса, в общем-то, все было хорошо. Он сыграл e5 и захватил очень серьезные инициативы. Здесь для Яна, не помню еще, был серьезный момент. Он сыграл достаточно быстро. Вообще надо отметить, что всю партию он вел достаточно быстро. И не сказать, чтобы очень качественно, как ни странно. Ну и вот здесь наверняка, что отмечал и Александр Грещук. Вместе с Александром Костенюк во время живой трансляции черным стоило сыграть F5, задуматься о том, чтобы прикрыть вот эти вот дыры, Но в этом случае у белых возникали идеи с врывами, подобными классикам, либо d5, после чего фигуры начинали приобретать какую-то сверхактивность. Ну, кто знает, здесь, в общем-то, инициатива, конечно, страшная на вид, но черные, вполне возможно, могут держать позицию. Такого не последовало, а последовал более спокойный ход слон b7, после чего Магнус захватил точными ходами серьезную инициативу. И вот в этой критической позиции после хода коня 6 Магнус совершил, пожалуй, самую серьезную ошибку в этой партии, потому что позиция казалась настолько богатой на возможности. У белых здесь была целая россыпь возможных продолжений, начиная со взятия на f6, заканчивая ходом слон g5 или какими-то просто спокойными продолжениями типа слон e3. В общем-то, огромная совершенно, да. Вариативность огромная была у белых. Тем не менее, Магнус сыграл конь Е5, что, безусловно, болельщиков Магнуса привело просто в настоящий шок. После этого хода черные должны брать на Е5, и именно слоном, конечно же, брать, потому что в случае взятия конем на e 5 черных просто была плохая позиция. И вот после хода ДЕ, конечно, надежда белых была в том, чтобы расположить свой коня на d 6 и таким образом пусковать полностью фигуру черных. Однако здесь находится конкретный ход конь c 5 И выясняется, что белым либо приходится прощаться с конем на Е4, либо они пропускают коня на b 3 что обеспечивает серьезнейшую вилку. И здесь опять-таки Магнус задумался и пошел он на принципиальное продолжение, связанное с ходом конь d 6 настоящее жертво качества игра на доминацию, что, в общем-то, Магнус очень любит. Других другие варианты вели худшей ситуации для Магнуса, и, соответственно, после хода конь b3 у него здесь был выбор. Он сыграл ладья b1, ну а другой возможный ход, который вел к очень сложной борьбе тоже, был ход слон е 3 после взятия на 1, скажем, черные могли попробовать взять на е 5 в этом случае происходил форсаж подобного формата, где белый ферзь Начинал оживать. Мы видим, что здесь атакованы по линии Е, конь и пешка, РС7. И после АБ, СБ. В этой позиции. У белых, конечно, интересная инициатива после хода слон D4. Выясняется, что черным еще нужно сделать несколько точных продолжений. Как мы видим, здесь уже не так все просто. Но опять-таки такого не последовало. Магнус все-таки решил сыграть более строго. Сыграл ладья Б1. Видимо, не досчитал, быть может, но достаточно быстро он принял это решение. И после конца 1 у Яна образовалось лишнее качество. И, в общем-то, болельщики Яны, безусловно, здесь рукоплескали и надеялись уже на то, что в скором времени у Магнуса возникнут серьезные проблемы. Но после хода Владия Б8, точного хода, Ян предложил взять АБЦБ, и белые, с одной стороны, могут отыграть качество, но в этом случае у черных будет целая фаланга на ферзевом фланге, которая должна решать исход партии. Ну, естественно, компенсация заключалась в другом, именно вот этот ключевой конь на d6, который бетонирует позицию. Белые сыграли ладья d1, предлагая таким образом э, отскоки коня, такие удары на b5 или на c4. И с одной стороны, черным по логике надо было отойти ферзем на e7, ну, в общем-то это отмечали в комментариях. Здесь очень неприятный ход слон e4 с идеей ферзь h 5 У белых возникали Серьезные виды на короля черных. Скажем, в случае G6 уже возможны удары даже на G6, которые обнажали черного короля. Впоследствии ладьян d 1 могла подключиться к атаке с серьезным уроном. И, соответственно, на это черные, конечно, не пошли. И был тот момент очень интересный, связанный с ходом конь B5. Черные, значит, сыграли слона 8, конь B5. И здесь вот феноменальный совершенно маневр, который отмечали также в комментариях после Ферзь b 7 Ферзь направляется в район поля Б2, белые защищают эту пешку заранее, чтобы скачать конем брата. А теперь Ферзь уже возвращается на Е7, и ладья проникает на b 4 Черные якобы имели шансы на перевес. Ну так наверняка оно и есть, потому что в этом случае мы видим, что пешка на 4 падает. Возможно уже черных где-то С5 сыграть, поэтому в целом активность черных высока. Но ну, вот поэтому Магнус так и не сыграл. Сыграл он слон е4, что, безусловно, тоже было э, очень интересно. Идея была, опять-таки, врыва ферзя на h5. И здесь Ян удивил. Удивил он тем, что он сыграл c3. Не ожидал никто этого хода. Скажем так, что черный вот так вот просто-напросто будут сбрасывать пешку. Но идея этого хода заключается в том, что после bc играть b4 или, быть может, даже b. То есть разбивая структуру, открывая ладью, при этом. В общем-то, позиция была достаточно сложной. Вместо этого Магнус не взял c3, пошел ферзь c2. Также никто сразу не понял, почему не ферзь h5, но ферзь c2 казался очень ядовито. И теперь идея заключалась в том, что если черные защищают эту пешку ходом h6, то белые забирают ферзем и убирают слона на b1 впоследствии пристраиваются вот по этой вот диагонали так называемую батарею. Так что Ферзь c 2 не без идеи, и достаточно ядовито, как сказано было, и после Ж6, bc возникла позиция, где уже черным нужно играть аккуратно, они сделали ход БА, возможно, все-таки b 4 заслуживало более серьезного внимания, и после разменов мы увидим, что сейчас белые фигуры максимально активно расположены, черный слон стоит пока еще на 85, 8 c5 пока невозможно, и черным нужно делать уже аккуратные ходы, чтобы эту позицию удержать. После хода ладья 1, то есть очевидно, что Ян потерял контроль над позицией в какой-то момент, то есть ему стоило сыграть четче, то есть этот момент был как раз-таки в районе хода c3. И после хода c5, ферзь c4, размены, конечно, были неудачные, а также нельзя было брать на 7 в виду простейшего удара на d6, и черные уже побеждают, поэтому ферзь c4, и после взятия, взятия, мы видим, что конь, конечно, доминирует в этой позиции, он готов здесь и на f6, и на d6 возвращаться, и на c5 присматривается, и, в общем-то, здесь белые, конечно, стояли вне зоны опасности, уже черным пришлось здесь делать точные ходы. Король h8, были еще возможные усиления у белых, однако последовала э, такая вот, про такое вот продолжение. Ладья b6, ферзь бьет c5. Был, кстати, очень интересный ход ферзь f4 с подключением ферзя через f6. Также ферзь f4 создавал угрозу ладья бьет 7 Но в этом случае черные должны были играть тоже крайне э, точно и аккуратно. Вместо этого Магнус просто съел на c5, ладья b8. И очевидно, что черным уже нужно быть внимательными, так как здесь появляется еще и пешка c Король g2, h6, король h3. Король убежал на h3 от шахов, заранее спрятался от возможных разменов. И с c6 также размены невозможны теперь. И здесь была форсирована ничья после ферз c6, конь f7, король g8. Такая вот такого формата сложная. Но на эту позицию никто не пошел, не захотел, потому что здесь только единственными ходами все делается. Однако последовал ход ладья c6, и после ферзь d4, король g8, c4, ферзь c7. Мы видим, что черный стоят на месте и стараются сбросить все-таки качество, подготавливает обратную отдачу на d6, чтобы все-таки позицию спасти. Возникла форсированная, форсированный переход в такой вот эншпиль, где, по сути дела, нужно было сделать последний точный ход ладья f8, который перевел позицию в совершенно равное окончание. Где Ян устоял достаточно легко. Ну, в общем, такая сложнейшая партия очень богатая на события. Безусловно, партия переворачивалась как-то как, с одной оценки на другую. И зрителям, конечно, доставило огромное удовольствие смотреть за такими вот качелями. Кто болел за Яна, потом за Магнуса, ну и, в общем-то, переживание было вдовые. Ну что ж, друзья, спасибо большое за внимание, смотрим завтра очередную партию, где Ян будет играть белыми, посмотрим, что он сможет сделать, ну и всем желаю успеха и здоровья, подписывайтесь на ЧАС умру. до новых встреч, пока.